Всем привет, ребят! Сегодня будем разбирать проект Chainlink. Я посчитал его достойным, чтобы его добавить к себе в долгосрочный портфель. Поэтому разберем, поговорим немножко именно о проекте и покажу, по каким ценам я покупал, по каким планирую докупать и когда я готов его продавать. Кому данное видео может быть интересным, присаживаемся. Поехали! Также перед тем как начать, можете сразу поддержать видео лайком, если вам это не тяжело и подписывайтесь обязательно на мой телеграм-канал, потому что информации я даю там намного больше. Итак, ребят, Link это децентрализованная сеть оракулов, которая верифицирует и предоставляет данные из внешних источников для смарт-контрактов на блокчейне. Она является крупнейшим провайдером децентрализованных оракулов в криптоиндустрии. Технология особенно востребована и популярна в сфере децентрализованных финансов, то есть в секторе DeFi. И что самое главное, что мне приглянулось, это то, что оракулов используют и мне блокчейна. Множество крупных компаний, такие как Swift, например, Google, те, кто транслирует там погоду, те, кто показывает и предоставляет данные, например, котировки по разным ценам. В общем, проект сам очень широко востребован и применим, как на блокчейне, так и в реальном мире. Белая бумага по проекту вышла еще в далеком 17 году и в девятнадцатом году э, платформа официально уже была запущена. Ранние инвесторы, которые... Поверили в проект, представьте, покупали данный токен по цене 11 центов. И было выделено для продажи 35% от всей эмиссии. Эмиссия токенов это 1 миллиард, то есть 350 миллионов токенов было на распродаже. 35% из них еще идут. И зарезервировано для оператора узлов и вознаграждение экосистемы, которое будет распределяться для поощрения участников в сети. Ну и 30 было выделено материнской компании Link. Компании и проекты, которые используют Oracle, Chainlink, их насчитывается уже более 1300 проектов. Смотрите, здесь есть вот такие различные подкатегории, и вы здесь видите здесь категория самая больше используется в DeFi секторе, то есть практически полностью Chainlink захватил этот сектор NFT, Gaming, блокчейн play лаунчпады, соцсети, метавселенные, в общем много чего. Такие блокчейны используют, смотрите, эфириум, почти тысяча проектов, полигон, Binance Smart Chain, Valanche, Solana, Arbitrum, Optimus, Polkadot, Bitcoin, Cardano, ну в общем все вы видите на своих экранах, очень много чего что не может нас не радовать да потому что если мы хотим инвестировать в данный проект, то мы должны понимать пользуется ли данным проектом кто-то и насколько он востребован так мы видим что здесь использование как раз и востребованность на твердую наверное пятерку по пятибалльной системе естественно сам токен ЛИНК от проекта, который нам интересен, он не является пустышкой, а естественно используется здесь для оплаты за работу оракулами. Естественно, он является экономическим таким стимулом да, для операторов Node. Его также используют для повышения обработки точности данных и поддержки стабильности контрактов в сети. Кстати, здесь есть очень интересный такой момент. Да? В самом проекте есть основных два игрока. Это поставщики услуг, то есть оракулы и потребители данных. Оракулы, они же поставщики услуг, естественно, они заинтересованы в росте токена, потому что они в нем получают вознаграждение. А потребители, они наоборот заинтересованы в том, чтобы Blink стоил дешевле, потому что именно они расплачиваются за ту информацию, за те данные, которые они получают. И здесь как бы такая получается неопределенность. Да? Один игрок заинтересован в росте цены, второй игрок заинтересован в том, чтобы цена была ниже. Да? И здесь получается, если токен очень сильно будет расти, то те, кто покупает эти данные, они, э, им будет не очень выгодно, их покупать, если, например, появятся какие-то конкуренты и в этих конкурентов будет дешевле. Ну, на данный момент, в принципе, в Chainlink, по крайней мере, я не вижу каких-то основных там конкурентов, за которые там стоило там переживать, да, там Чайнлинку. Но в любом случае, вот этот нюанс, я не знаю, может там уже как-то его решили. Он мне очень показался интересным, поэтому, я думаю, разработчикам есть над чем подумать. Твиттер у проекта активный. Здесь уже насчитывается скоро, как будет праздновать, наверное, миллион пользователей. И также у них появилось такое интересное сообщество, которое называет Морпехи Линк. Они очень активно продвигают проект в соцсетях. Здесь тоже все активно они ведут, продвигают. То есть проект живой, проект очень интересный. Ну и самое интересное, переходим это к цене токена на данный момент, она практически 7 долларов да, по рейтингу э, По рыночной капитализации, э, занимает 21 место со всех криптовалют и имеет капитализацию 3 и 3,4 э, миллиарда долларов. То есть это очень огромная уже капитализация, она говорит о том, что проект действительно стоящий, да, и он применим, он используется. И это уже вам не какая-то пустышка. Полная эмиссия, как я уже говорил, 1 миллиард токенов, в рынке уже половина токенов. По распределению здесь показывает, что полностью вся эмиссия упадет в рынок то есть в 2026 году. Да? Может даже чуть больше. Но здесь также написано, что вот те 35 токенов, которые идут на возрождение оператора узлов, 35% от общего количества, они типа не распределены, но они ликвидны, поскольку нет никаких признаков того, что они заблокированы в рамках какого-либо смарт-контракта. И узлы получают вознаграждение за получение и предоставление данных, а вознаграждение определяется создателем контракта. Ну как бы там ни было, токены в любом случае, видите, потихонечку в рынок попадают. И то, что еще 50% токенов попадет в рынок, это огромный минус, но большой вопрос опять же таки когда они все туда попадут если это будет действительно там до 25 26 года надеюсь что еще хоть как минимум один бурлан мы успеем проехаться до того как все они а, в рынок попадут купить вы можете абсолютно на любой бирже топовой это Binance, ftx это kraken это coinbase ну в общем вы видите да то есть торгуется абсолютно на всех биржах еще не зарегистрирован на какой-либо из бирж, пожалуйста, внизу под описанием видео мне ссылочки, регистрируйтесь и будете получать скидку на комиссии. Итак, давайте перейдем к графику. Теперь по каким ценам лучше его покупать и по каким планирую я в принципе это делать. Вам это делать не обязательно. Ролик несет ознакомительный характер. Всегда э, имейте свою точку зрения, там используйте еще несколько альтернативных точек зрения. Я показываю, что делаю я, а вы уже принимаете решение обязательно самостоятельно. Смотрите, сейчас цена токена в районе 7 долларов. Видите, здесь очень хорошо держит в районе 6-7 идет такое накопление. И я увидел, что у них скоро там запускается ранний доступ к стейкингу. У них появится стейкинг где-то в декабре, вот, в конце, в общем, вот этого года. И я думаю, на этой новости думал, что токен будет, собственно, подрастать. Он, в принципе, подрастал. Было все хорошо. Он не шел даже. Биткоин стоял, он рос. И вот здесь в третий раз мы подходили к 8 долларам. Я поставил на пробой вот этого уровня по 8 долларов. Он сходил на 8.45 и биткоин потом потянуло на 18 практически, да, и естественно он не устоял и пошел тоже вниз. Поэтому у меня первая позиция, которую я планировал добавить в портфель, пониже, ну она уже получилась по 8 долларов, то есть выше, да, чем цена сейчас. Покупать по этим ценам или нет, вы решаете сами. Смотрите, как, например, я покупаю там портфель монеты, да, давайте там чтобы всем подошло, чтобы было понятно. Вот если у вас, например, 1000 долларов, или давайте 2000 долларов, да? На вот такие проекты э я выделяю не больше, чем 5% от общего портфеля. То есть 2000 долларов, это значит, я могу выделить 100 долларов, например, на Chainlink. Чен так вот, на 30 долларов я уже купил, по 8 долларов, да, так получилось, к примеру. Это составляет 30% из тех денег, которые я выделил. Далее я планирую добавить на 50%. То есть на 50 долларов. И покупать я буду, вот видите, у меня здесь проходит такая трендовая. Я предполагаю, что зона 4.85 долларов, если будет сюда прокол, может ее удержать. И здесь я планирую еще набрать монет. То есть еще типа на 50% на 50 долларов. То есть усреднить позицию. И потом, если будет все очень плохо с биткоином, биткоин потянет за собой альткоины вниз, то следующее, где я вижу поддержку я думаю она скорее всего уже будет финальная это район двух там четырех долларов вот здесь я в районе 2 3 долларов планирую добавить на остальные 20 процентов то есть на 20 долларов почему на 50 процентов по 5 долларов беру потому что увеличить больший объем я возьму там например 10 монет да, по 5 долларов если рынок ниже не уйдет, а будем отсюда расти, то, естественно, у меня уже будет набрана практически вся позиция. Если мы уйдем вниз и по 2 доллара, на 20 долларов я куплю те же самые 10 монет, которые я взял э, по 5 долларов. И для усреднения позиций это очень хорошо. Средняя цена в любом случае у меня будет там не выше 5 долларов. Поэтому вот такой метод усреднения я считаю более... Там, актуальным потому что мы никогда не знаем где это будет дно в какой монете и просадка уже актива э, на сегодняшний день от хая э, 87 процентов я считаю более чем достойно чтобы набирать потихоньку его в портфель до да, минусы я вам сказал да что еще 50 процентов эмиссии токенов они будут подпадать в рынок они могут конечно давить на цену ну и то, как применяется и развивается проект это говорит о том что как минимум медвежий рынок он пережить должен и как минимум я ожидаю от него в любом случае роста если рынок будет бычий я думаю чай не будет исключением э, и рост у него будет как минимум я вижу рост это вот к этим значениям 35 долларов здесь Видите, очень сильный будет уровень, его вряд ли сразу про, прошьют, если там и будет он расти выше, то вряд ли пройдем через 35 долларов. Поэтому 80% позиции я бы уже закрыл по этой цене, это мы говорим про долгосрочные да, инвестиции, это может быть год-два, может быть меньше, может быть больше. И потом на откате... Если мы уже будем знать, что рынок бычий, лучше докупил бы на те проданные суммы большее количество монет там пониже, когда он откатится. И потом уже ждать, вдруг он пробьет 35 долларов и опять дойдет там до 50. Это будет шикарно. Там уже можно покрывать практически всю позицию, ну процентов 90 точно. И потом уже смотреть по ситуации по рынку. Проект хороший, проект сильный. И те инвестора, которые в него поверили, проинвестировали в 2019 году. Я более чем уверен, они уже... Ну, как минимум должны все слить. Если не все, то, чтобы вы понимали, они до сих пор сидят на иксах. Это около 60 иксов на сегодняшний день у людей, которые брали по 11 центов. А максимум был около 500 иксов. То есть, представляете, какую доходность этот проект принес инвесторам. Поэтому, если эти токены еще остались на руках, имейте это тоже в виду, что лить, есть куда, если токены по той цене остались у инвесторов на руках. Потому что при таком рынке 60x иметь, я думаю, и продавать будет каждый. А если учитывать то, сколько монет они выкупили, а это 350 миллионов, то поверьте, еще могут, конечно же, лить и лить. Ну, будем надеяться, что они все распродавались. Либо как минимум большая часть.